Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – желание прекрасного. Мы стремимся к прекрасному не потому, что оно существует, но потому, что им кто-то обладает. Этим своим авторским утверждением я хочу сказать вам о том, что все то, что вы в жизни имеете, если говорить о прекрасном, лишь благодаря тому, в кавычках, что это имеет тот, кому вы завидуете. Либо этим обладают те люди, которые окружают вас. Что я хочу этим сказать? Простой пример. Вы пользуетесь какой-то вещью, любой. Она вас устраивает. Она вполне пригодна. Выполняет свои функции на «отлично». Почти не ломается, весьма удобно, вы к ней просто привыкли. Но в рекламе либо у кого-то в руках из своих друзей, либо знакомых, либо тех людей, которым вы постоянно завидуете, так называемых ваших конкурентов, вы вдруг увидели подобную вещицу, но новее, и вы заболели. В переносном смысле. Вы теперь хотите от своей этой старой вещи, которую вы недавно еще до того, как это увидели, новую вещь, любили. Обожали, ценили и абсолютно с удовольствием пользовались. Но теперь все изменилось. Вам эта вещь не нужна, и вы, естественно, хотите немедленно эту вещь обновить. То есть вы увидели что-то лучше. Почему так происходит? Потому что вы увидели лучше. У кого-то в руках кто-то, который, как вам кажется, лучше или хуже вас, приобрел. Значит, хочу и я, значит, могу и я. Нужно что-то себе, а главное... Этому так называемому в кавычках конкуренту доказать, что вы способны взять такую же вещь, это как минимум максимум программы, значит купить лучше. Вот и все, что происходит в нашей жизни. Умопомрачительный, невероятный примитивизм. Это настоящий примитивизм, когда вы опускаетесь до такого примитива, до такой глупости до такого бездарного глупого поступка, когда вы стремитесь к лучшему не потому, что лучшее вообще возможно, но лишь потому, что кто-то это вам показал в своих руках. Это могут быть вещи, это может быть бытовая техника, ремонт и автомобили, обувь, предметы обихода, предметы интерьера, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, да все что угодно, в том числе украшения. Мы могли бы пользоваться этой вещью очень долго, пока нам кто-то не показал лучше. Но мы же знали, что вещь всегда есть лучше, чем у нас. Но нас это не беспокоило, пока мы это не увидели. Ваша ошибка в том, что вы не стремитесь к лучшему, потому что она есть. Вы лишь стремитесь к лучшему, потому что кто-то этим обладает рядом. Эта форма зависти мешает вам жить. Она толкает вам так называемому в кавычках, прогрессу, лишь благодаря тому, что кто-то вам на это указал. Но это не жизнь. Это процесс самогнетания. Вы движетесь не к своей к цели, к чужой. Вы заняты процессом абсолютно вредным, абсолютно бестолковым и абсолютно ненужным для вас. Нужно стремиться к другому совершенству. К тому совершенству, чтобы отточить мастерство ума, речи, физической культуры, чем угодно. От вещи нельзя никакой избавляться, в том числе от человека, если вы где-то у кого-то увидели лучше. Ваше значит лучшее. Вы могли бы ездить на этом автомобиле, пользоваться этим телефоном или сидеть за этим компьютером долгие годы, пока он просто бы не развалился. Но нет, вы купите лишь потому, что у кого-то есть новее. В этом причина вашего тихого безумия. Вы помешаны на вещах, помешаны на том, чтобы гоняться и тягаться с теми, у кого всегда что-то лучше вашего. Это некий спорт, который доводит вас до настоящего безумия. Мы постоянно гонимся за лучшим в руках чужих людей. Стараемся догнать или переплюнуть самоубийство, духовное самоубийство. Присмотритесь к этому, прислушайтесь к моей речи. Сделайте правильные выводы и начните стремиться к лучшему не потому, что оно есть у кого-то, кому вы завидуете, а потому, что оно вообще существует в мире. Совершенствуйтесь лишь благодаря тому, что это возможно, но не благодаря тому, что это у кого-то есть. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.